Черт побери. Кажется, вновь просыпается сердце. Я постою у открытой двери, страшно, пока мне войти в эту дверь. Даже не важно, взаимно ли, нет. Все, что мне нужно, твой голос, и руки, кажется, хватит на тысячу лет радости, что не угаснуть от скуки. Все завещаю, что хочешь, бери. Я и не знала, что столько внутри может храниться, может